Здравствуй, мир, тесты на повестке днях — Head Magnum. Такая интересная для меня на тестах хорошая лыжа, которая мне хорошо известна в принципе во всех ее проявлениях. Я уже давно за ней наблюдаю, давно слежу ее от самого ее там, поднимания от дна, как она оттолкнулась одна от и начала всплывать. Лыжи, которая мне нравилась в версии прошлого года. Вот, в этом году, э, ну, по испу мы знаем, что изменился носок вот этой его вот части, убрался рокер совсем, стал носок такой, чисто карф, чисто вельвет, вот. И меня как раз волновало, насколько повлияет вот эта ситуация на проходимость лыжи на разбитом склоне. Вот, если, те, кто следят, они знают, что вот именно на испу я сказал, что меня смущает вот именно этот вопрос, и мне надо его проверить. Собственно, я дождался, дождался хорошего... Дерьмо условий таких, разбитухи хороший и полного трэша. И на ней поехал. Ну, я скажу честно, никакой катастрофы для меня это не явилось. То есть, э, вся ситуация компенсировалась ее короткорадиусностью. И она, в общем-то, позволяет маневрировать, пробрасываться. И при случае утыкания носом, как бы, в общем-то, поворачивать нормально. То есть, вот в этой версии вопросов у меня нет. По ней, то есть на буграх скакать, на ней в общем-то кайфово, плюс как бы у нее хорошая начинка пружинная, она хорошо скачет, ну вот, и на разгрузке можно пройти на всех буграх, и маневренности ей более чем хватает, с проходимостью проблем нет. На разбитом склоне у нее начинается другая проблема, она немножко не хочет зарезаться, так скажем так, без явно сконцентрированной такой э -э загрузки носа, то есть вот, центральной стойки она не хочет прям вот зарезать уходить в поворот на носках только. То есть носок, видимо, стал то ли жестче, то ли что-то, но как, опять-таки, не к форме вопрос, Вопрос, видимо, какой-то жесткий, что там поменялось, видимо. Вот. Лыжа стала более чувствительна к загрузке носа на входе в поворот. Но, если загружать, то она как бы стала по-другому, она стала более стабильна. То есть вот у нее немножко одного стало похуже, немножко другом месте стало получше. В одном убавили, в другом прибавили. Вот как бы, как вот быть и как выбирать, вот решайте сами для себя. То есть, на мой взгляд, она стала, ну, как-то в этом классе, вот если рассматривать все-таки лыжу как для карва, она стала интереснее, она стала более карвовой, более резаной, более острой в держаке, более какой-то точный такой, понятный, такой дубовый, такой, и поехали как по рельсам, да. С точки зрения какой-то универсальности именно катания, с точки зрения какой-то такой мультирадиальности такой, да, то есть вариабельности, но она стала хуже, потому что она стала требовать больше точности в работе, она стала позволять меньше диапазон поворота, вот, а в остальном вот ростовка 177, мне было хорошо, я на ней где-то, где-то ехал так вот, когда ехал карвом резанным где-то 14-15 метров, отлично вообще, стабильно, при том, что разбить склон просто в трешак идет стабильно, ровно, четко ледяные участки после того, как зарезался в дугу вообще то есть, просто рельсы проходят и как бы все, то есть кому подойдет да подойдет, как и прежде, людям, которые все-таки склонны к карвингу, склонны к резному ведению, склонны к катанию в рамках только подготовленной трассы, но ну, в общем, принципе, во всех ее проявлениях, но это лыжа именно, так скажем, бли, ближе к тем, кому интересует именно техничное, резанное катание, именно карвинговое. Ну, вот, универсальности в ней, как бы, становится все меньше и меньше. Лыжа хорошая, я ее рекомендую. В принципе, все, больше мне сказать нечего, я пойду по кругу иначе. В общем, все. Может, поподробнее напишу на сайте, поэтому, чтобы не пропустить, подписывайтесь на соцсети, заходите на сайт чаще, вопросы на форуме задавайте. Пока!